Всем привет подписчики и зрители моего канала. Сегодня у нас на обзоре новый мощный инвестиционный проект, который называется Startup Profit. Друзья, я вам напоминаю, то, что проект стартовал сегодня 20 апреля. Сегодня в этот проект я проинвестировала 15 тысяч рублей. По моему депозиту начислена прибыль и прежде чем я сделаю выплату с проекта, мы разберем возможности проекта.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 Статистика компании. Участников на данный момент 297 человек, проинвестировано более 368 тысяч рублей. Компания принимает популярные платежные системы Киви, Перфект Money, Яндекс, деньги, банковские карты и криптовалюту. Но я сейчас перейду в свой личный кабинет, чтобы сделать выплату с проекта. Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Сумма моей первой инвестиции составляет 15 тысяч рублей. Сумма моей первой выплаты составляет 282 рубля. На балансе у меня 5640 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность. Платежную систему я выбираю PR. Сумма для вывода 5640 рублей. Также вы видите мою предыдущую выплату с этого проекта. Проект платит. Деньги мне поступили плюс 5640 рублей. Выплата с проекта Startup Profit. Выплата поступает без комиссии. Друзья, проект платит. Так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом проекте. Желаю всем удачи. Всем пока.